И всем привет, с вами это вторая часть. Если что, послушайте, мы недавно нам играли и думали, что мы сейчас записывали где-то, и мы играли 20 минут. Представляете? я получил этого и этого персонажа. Я сейчас покупаю за 15 миллионов. Ну, камон. Common. он дает x <плак> а там не советую покупать на 15 миллионов не советую сразу же говорю Для x24 дали представляешь а я покупаю всех нам этих Я всех меня, этих убираю. Я купил просто питом, но у меня нету его! Где он? А, пер, типа перезайди. Типа перезай, перезайди. Типа. О, подожди, я сейчас в шоке буду, если у меня его не будет. О, мне дается плюс.. Плюс 149 тысяч ю ху, -ху. Так, сейчас накуплю 18 миллионов и получу 500 рублей. Ой, 18. Карма, Артём, карма. Ха-ха. плюс А -а -а. Так, покупаю. Это... это, это, это, это. Я все равно не понимаю, что это. Но я покупаю. Mm. Мне уже нравится. Стой, mm. Артем, Артем, подожди. Надо 250 этих питомцев мне купить. Так. Опять на, нажми на на зверелей. Опять нажми. Только он тебе добавился? М? бы сейчас открыт трейд, то да, я уже все мог тебе отдать одного рэйр питомца, но мне не открыт, он. И почему си, нам не си, дай это? О, смотри, смотри на меня, Артем, видишь, я, прыгни, прыгни, да. видишь, вот, прыгни, прыгни, да? Это Ой, я, сюда, сюда, сюда, сюда. Подожди, я поверь, сколько. А может ну, уже. Что? Кстати, а ты снова, что можно заказываться так выйти? А Что? Вас меня убить? Я знаю, это следующая сова. Я знаю. Я упал. И умер. <свят> Он мне все нам это ничего не дало. Ну, не отняла. Так, 80 миллионов надо. Иди на спавн. Пасса и пойди. Хо -хо -хо мне уже дается по одному миллиону купи еще одного на импостера among us на пятерку, наверное, не будет. не, он будет, он наверное со второго раза выпадет у тебя Любого. любого. Чёрный. Чёрный? Это самый лузерный. Тихо. он? Тихо. Ну, хотя бы он дает цеплю типа, X25 на умножение. Кстати, а кого я могу им на... Mm -hmm. Мне ещё пять таких чёрных нужно. <связывая> Опять нема денег. Так, за один клик 6 миллионов. Опа. О, я... чем у меня есть синий золотой питомец. Вот этот. На Х520. Я просто соединил 5 синих. Этих. И смотри, у меня какой. Вот. Смотри. Видишь? Был Imposter Gold. Gold. Golden. Видишь? Потому что я, я с 5 их таких соединил. И у меня такой питомец стал. А в ты здесь одно не Что? Блин. Да. Я думал, это дороже будет. Так, я покупаю. Это голова мне выпала. На х251. X, на X я поменяю этого на этого. Так, зелено потом надо упасть. Еще одна голова. У меня две головы сейчас представляешь понятно так, 7 минут мы уже играем и мне дается X Пускай на 200 2 миллиона за один клик Ха -ха! я не по 5 я номер 1 ага. да, хорошо 200 миллионов сделаю Давай, вс, сделал. Две ребитхов. Сколько у меня рэбитхов... сколько? Ты... сколько там ребитхов? Две тысячи ребитхов. Третья голова! Почему третья голова мне выпала? Так это 10, 56. Я покупаю этих. Я хочу этих покупать. Бассейн. Почему? Во, наконец-то. А черных соединяю. Так, крафта. И он дает стены... Оооо. Голден. И мне дается заклик один. Так сколько там? Три миллиона. Я миллиарды. Так сколько мы там играем? Девять минут. Сейчас как по кликам. Да, следующую сему И всем пока, с вами был Паланта, сегодня мы играли в Кликере в облоксе.